Стих на Псалом 61 «Бог, спасение мое! Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Псалом 61, 12 стих «Среди всех волнений в мире!» Только у Бога мой покой, В нем нашел спасение Сиры, В нем источник чистый мой, Только он, моя твердыня, Он убежище мое, Не колеблюсь с ним отныне, Он мне хлеб, и он питье, Человек на человекаль, Долго ли будет налегать Бог помощник тем от века, кто нашел в нем благодать. Сердце гордостью гнездилось, Это глиняный оплот, Как стена, что наклонилась, Так не зринут будет тот, То для ближних ставит сети, Чтобы свернуть с высоты, Тот, предыстиной в ответе, Не достигнет полноты. Только в Боге успокоюсь, только с Ним я в путь пойду, Его именем укроюсь, в Нем прибежище найду. Все мое спасение в Боге, крепость силы Он моей, упование на дороге в ту страну. Где нет теней, на него всегда надеетесь вы, народ его святой, И к корням его привейтесь, наполняясь чистотой. Всеземные человеки — это дети суеты, И дела их во все веки вместе легче пустоты. Награбительство надежда — это дом для паука, И безславия одежда — то хищение рука Бог сказал мне лишь однажды и одважды услыхал. Силу в нем находит каждый, кто лица его взыскал. Аминь.